Продолжаю заготовки на зиму, перерабатываю паречку, буду делать из нее сок, решила приготовить в этот раз. Для начала ее необходимо хорошо промыть, мыть буду прямо в раковине. Предварительно ее помыла с чистящим средством, высыпала туда смородину и затем буду ее промывать под холодной проточной водой с добавлением пищевой соды. Затем еще раз промою все чистой водой, дам немножко стечь в воде. И буду прогонять через соковыжималку. Веточки очищать не буду. Если будут попадаться какие-то листочки, тоже не буду убирать. В веточках также находятся полезные вещества. Поэтому буду использовать продукт по максимуму. Сейчас оставлю прям так отмокать минут на 5. Соберу с поверхности мусор, который остался. И уже затем спущу в воду, наберу еще раз чистую, буду промывать, ну и сразу откидывать на доршлаг. Веточки, как сказала, убирать не буду, вот уберу только вот этот вот мусор. Ну и мусор буду убирать при помощи сита, так это будет сделать проще.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 паричка моя уже чистая теперь буду прогонять ее через соковыжималку а вот такое количество сока в итоге у меня получилось. Это 7-литровая кастрюля. Здесь приблизительно половина. И так как сок получается достаточно густой, так его пить все равно будет невозможным. Поэтому я буду разбавлять его водой. Ну а для того, чтобы использовать еще полезности, которые остались в жмыхе, я залью водой этот жмых, доведу до кипения, затем процежу и добавлю уже к самому соку воды буду добавлять приблизительно тоже 3 литра то есть буду разбавлять где-то один к одному сахар ориентируйтесь на свой вкус я после того когда доведу до кипения попробуем необходимо добавлять сахар или нет но буду стараться добавлять по минимуму вот я думаю вам видно что жмых остался достаточно сочный конечно здесь много всего осталось для того, чтобы удобнее было отжимать, ну вот сделаю, как и говорил граварь. Okay. Все, теперь перемещаю на огонь и буду доводить до кипения. У меня уже на подходе скоро закипит. И э, необходимо периодически помешивать для того, чтобы более равномерно все это распределялось. И буду процеживать сразу э, во вторую кастрюлю, где у меня находится отжатый сок. И потом все вместе буду доводить до кипения. Э, когда практически закипит, попробую сколько необходимо добавить сахаром. Ну, вы ориентируйтесь на свой вкус. Храниться и так будет достаточно неплохо, так как здесь содержится кислота. Вот, например, яблочный сок я закатываю вообще без сахара. Ну, я весь сок уже отжала, перелила в большую кастрюлю. И у меня здесь получилось, ну вот, практически 8 литров. Добавлю сейчас пол стакана сахара. Кстати, попробовала не очень он кислый, ну, по крайней мере, для меня. Поэтому насыплю половину стакана, перемешаю, подожду, пока растворится. И при необходимости добавлю. Доведу до кипения и прямо горячим буду разливать в стерилизованные банки и сразу закатывать. Я банки уже подготовила, помыла их и простерилизовала в духовом шкафу. Все, ну теперь буду доводить сок до кипения. Доводи до кипения буду не накрывая крышкой. И сейчас еще подготовлю крышки. Промою их и тоже простерилизую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 I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the fact